Купольный медиацентр ⁇ это часть цифровой среды современной школы. Установкой мультимедийного центра занимается один человек. Собирать ничего не нужно. Стоит только подключить воздушный насос и подождать. Купол без оборудования весит около 10 кг. Здесь нет жестких опор. Это полностью надувная и оттого безопасная конструкция с принудительной вентиляцией. После наполнения купола достаточным объемом воздуха в считанные минуты разворачивается мобильный комплект цифрового оборудования. Нам удалось упростить пользование сложным комплексом. Достаточно его включить, и система сама настроит необходимые параметры. Обучающие фильмы — это не только астрономия, но и биология, физика, география, а также множество других тем, выходящих за рамки школьных предметов. В комплект поставки входят готовые фильмы, но можно использовать и свои материалы. Потрясающая вещь – это мобильный планетарий, который сейчас поступил к нам в школу 1557 города Москвы. Здесь ребята и младшие, и старшего возраста могут изучать звездное небо. Мы планируем использовать его для старшеклассников 10-11 классов в рамках учебного предмета «Астрономия» в курсе астрономии. И для ребят с 5 по 9 класс в качестве внеурочного дополнительных занятий по астрономии, по физике, иногда, может быть, даже в рамках классных часов, соответственно, например, на неделе космонавтики в апреле, которую мы будем проводить. Данный проектор с куполом очень интересно заинтересует малышей нашей школы, это начальная школа с 1 по 4 класс, с возможностью им тоже познакомиться, с тем, как устроена наша Вселенная, понаблюдать за звездами, ну и, может быть, высказать какие-то интересные, а порой даже гениальные гипотезы. В школе очень удобно иметь свое оборудование и пользоваться им. Можно, конечно, организовать поездку, но в крупных городах это достаточно сложно сделать, это целый день практически нужно выделять для того, чтобы посмотреть одно занятие, одну лекцию. Когда же планетарий мобильный имеется в корпусе, ребята в доступном наблюдении звездным небом в урочные часы. В рамках одного урока они могут посетить целый планетарий и услышать познавательную лекцию, и не в ущерб остальным предметам в учебном дне. Полусферический проектор с объективом российского производства устанавливается в центре. Учащиеся располагаются в специальном зрительном секторе купола. Мультимедийный купольный центр создает эффект глубокого погружения группы школьников в предмет. Впечатления от занятий остаются надолго. Подробнее о мультимедийном центре вы можете узнать, перейдя по ссылке под роликом.